Тиранда, тысяча лет прошла с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Но даже в изумрудном сне я каждое мгновение думал о тебе. Молфурион, радость встречи переполняет мое сердце. Но я бы не стала будить тебя, если бы не пришла беда. Ты поступила правильно. Даже сквозь сон я чувствовал порчу, охватившую наши земли. Так, словно она разъедает мою плоть. Молфурион, Пылающий Легион вернулся. Кинари убит, а чужеземцы разгуливают по нашим священным лесам. Как и было предсказано, Архимонд, конечно же, отправится на вершину горы Хиджал. Прямо к мировому древу. И если оно погибнет, наш мир уже не спасти. Единственное, что я смогла придумать, это разбудить тебя и остальных друидов. В конце этой долины расположены кельи, в которых спят друиды вороны. Если мы доберемся до них, у нас появится шанс остановить Архимонда и его демонов. Оружие! Вот так! Они отступают! Возвращайтесь в лагерь и займитесь ранеными! Значит, чужеземцы тоже сражаются против нежити? Они могли бы стать нашими союзниками в борьбе с Архимондом и его слугами? Они лишь жалкие смертные. Они повинны в гибели Кинария. Будь я проклята, если назову их своими союзниками. Может быть, ты и права, любовь моя. Мы обустроим здесь новое поселение. Выставь часовых. Думаю, мы еще не раз столкнемся и с чужеземцами, и с нежитью. Приветствую, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн, с вами Росси, и мы продолжаем играть в Warcraft 3 Reforge за эльфов, 4 глава. К нам присоединился Амал Фурион, который мутит Гирандой, точнее мутил ранее, тысячу лет назад, потом он направился в Сон. Но сейчас мы его разбудили для того, чтобы он помог нам навалять и легиону. И Альянсу, и Ерге, и всем. Всем, всем. Так. Ч, мы, короче, как я понимаю, должны отправиться Плести рудник Вот это дерево, И будем его сопровождать. Неужели уши. Я мои чувства. Мне Гнев у деревья, илой природы. Приворщи в обширной области. А а а Что все идем сюда, ребят? Все идем весело тусить. Я слышу голос лун. Сразу делаем аппарат на лучников. Жду приказ. Пока поразбивают ящики. Что угрожает этим землям? Он да, сам будешь, да. разбить. Ну и вот пока не гуляйте, давайте уже добывайте мне дерево, которого будет не хватать. Ребятки, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, поставьте лайк или дизлайк, оставляйте свой комментарий, всем отвечу, нажмите на колокольчик. Что бывает такое, что он неактивен, и вы пропускаете видео, если они, конечно, вам вообще нужны. И не забудьте заглянуть на Что-то. Может, уже кто-нибудь встанет, наконец-то, эксперта патронусом у меня. Так, так, так, так. Так, так, так. Древо войны. Исследование завершено. Ты будешь нас сохранять со стороны нежить а ты будешь нас сохранять со стороны орков. где здесь Здание готово. Надеюсь, там. Дева войны охранят. Придумал новый человек. Это ж не то немножко. Домный тролль-охотник. вообще какие-то непонятные. Ну, ребят. Недостаточно золота. Что-то не так. Вагиня зовет. А они тоже валились. Во имя Я един с природой, а связывает на месте. Шамана. Точнее, надо в первую очередь валить, чтобы он Я слышу голос. Сирия героя ну такое. что ну, мы немножко надо немножко молпарить заберем что Значит, еще где ты воин есть такое дело О. орда пролетает на высоте полета вы верны. Кто с нашей нашим почти истощен. Такова Мы... воля богини. Мы что-то Наши приятного. ресурсы быстро истощаются. Мы должны найти еще один рудник и подготовить войско Иначе нам не добраться до келей. Ч ⁇ это опять же всех отсюда срывать и вести? Не знаю. Недостаточно зло. Ладно. Богиня зовет. А я уже не буду он? эти деревья поднимать, чтобы они шли с Воиня нами. Там это слишком... Да, еще буду их вести. Да будет так. Птицу это пошлем. Пусть посмотрят. где <свист> тут еще один рудник есть. Вот рудник. А, как я люблю природу. И еще на 2000. Еще, еще издеваетесь, что ли? Богиня, укажи мне путь. Неужели сон притупил я мои чувства? Будем бегать блин, за каждым родником по 2000 копейки, собирать ошметки а эти, вы же эльфы. Не знаю, ребят, если честно, я немножко расстроен. Организация их не... А, их как я люблю природу. Ладно, возьмем еще. Богиня, укажи мне Путь. Чтобы угрожать так, нашим место у нас еще есть в этом давай еще так Двигает, и пойдем мы и... его наверное ну да вот как вот нормально тут полетела ваги не во имя Кинария. А ну, я понял, они там летят между собой драться, короче. Немедленно. А я тут стою по центру и просто их расстреливаю, кто проходит мимо. Так, тогда давай Расчитал еще роман. мне одну птицу. И лети к сюда смотрим что здесь вообще. наш рудник истощен понятно рудник истощен собираем манатки шаруй будет короче у нас раскиненная база не буду эти все деревья с собой забирать вести что здесь у нас и тут можно пойти подраться наша священная ручка еще на Идите, она еще ноги не немедленно иногда лучше Да воля конечно лучше это я готова делает. Мы пока по луны. за по Наши Закалим вступили в бой. Кто смеет угрожать нашей Энурифа. Ну, подлечимся. Да будет так. Звоните, да. Я слышу голос луны. Это серьезно такие. Но у меня есть древние, которые снимают негативный эффект. Не ожидали. Так? А ну, Кольцо защиты. Во имя Илу. Неужели вс придут в е мои чувства? Погоди. Я знаю этих фурболгов. Они ушли из Ясеневого леса, когда порча еще только начала распространяться. Возможно, порча все-таки коснулась их. конечно не храброй воды напилить да будет так бля батя ты опять пьяный иди домой наша не священная, священная роща осквернена негодяй такова воля богини источник здоровья все лечиться кроме аж это роман да будет так что силы никому из них не нужен но, так как тиранда нашей страны герой возьмет она я слышу голос и луны все там оплетают уже рудники богиня заключили кто смеет угрожать нашим лесам никто не смеет такова воля богини. Да, в принципе перенести у... туда все деревья можно готово. Вот, и мы можем сейчас сразу поставить башни. Древо войны. Да, к примеру. И сюда. Опять здесь. Кто-то еще остался. Ты да остался. Ну, а ты не достань. А мы пока а пойдем глубоко пойдем. Барматухи какой-то. Перебрасывай. Немедленно. Да будет так. Никогда раньше не видел столь агрессивных созданий. Сейчас я покончу с этим проклятием, Анду Фаладор. И что? Такова воля, боги. Наш рудник почти истощен. А ну не издевайтесь, да Ситу какую сюда базу принес. Наша священная роща осквернена. Ух, Даже Мне такой нет, поворот нет. может быть. Неожиданно. Приказ поняла. Да Один пришел. Один шли. труп. Беги, лучше. Беги, разберись. Я слышу голосы Луны. Во имя и луны. Мы идем футболком, валять Ли. Наши воины вступили в бой. Укажи Глупцы, мне... вам не победить его. Твой Оттуда ход. У будут хилять фонтаны. Вечно. богиня зовет. Что-то не так. Согласен. А ну, дура. Ну, давай, дурачков, давай Я слышу голос луны что да. Один фонтан уже почти сяк Так, у нас там есть немножко, да, мы можем вот это подделать. Возьмем сейчас одного свистячка, поставим полюдец Аж это ура. Вперед, вперед, вперед. Наша реб ⁇ вступили в бой. Энурифа. Не жду приказа. Все. она погибла. Смертью храбра. Она билась до поколения. Я не заверну. Нет. Она сражалась, словно наручная. Я люблю природу. Богин, укажи мне путь. Что случилось а, в наших лесах? Половина моего отряда побежала драть. Слушай. А, Убей его того орка. Я слышу голосы Луны. Немедленно. Я не дошел до этого. Да будет священная роща сквернена. И так. тут напали. И нифига себе напали. Даже разбили что-то. Что я там строил, а, я уже. Я люблю, при наши войны вступили в бой. Охота начинается. А, вспомнил, колодец стою на страже а ну здесь это орг аж это роман такова воля богини такова воля богини наш рудник истощен наши воины вступили в бой Рудник истощен. Богиня зовет. Даже не знаешь что делать. Привет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Идите сюда. Что произошло? Короче. Ты запускаешь Я свою слышу голосы Луны. Здание готово. Передим, покажи мне, что там вообще происходит. Так, колодец. Сразу подлечи кого-нибудь. Целые, если, да? ухожу в тень ворота там альянс. Но дело в том что я больше рудников не вижу нашел дорогу к тому фурболгу как его ого аж это роман дря ну, ты так нормально наваливаешь что случилось в наших лесах так короче там все там все ясно води мне желание фурболгу ты не разгадал да будет так надо проходить рядом с, ба с базой альянса. во имя и луны Впереди опасность, жрица. Будь осторожна. Да будет так. С другой стороны, мне что нет, мне мешает дойти и навалить альянс? Тем, что я имею на данный момент. О. Такова воля богини. Он бегут. Такова воля богини. Наша священная роща свернена. Мы вернемся да будет так нам не тяжело За Халимдор. в принципе 2000... немедленно голды во имя и луны 2000 немедленно. голды и 500 дерева я думаю мне типа деревья добывать хер с вами мне хватит вот немножко поднаставлять лучников там всяких мучников дряды мне очень понравились чтобы поставить он колодец хватает же есть я слышу голос луны во имя луны так мы делаем больше луны зажать нашим весом. появился по стену дракон не фапа тиранда уровень еще. короче не тупо почему не будет так вот пориван я един с природой вызывает дурачков дурачки нападайте на футболках сдалека аж это роман вы первый немедленно и да, мы прикрываемся Им так сказать здание готово да будет так. Ваги okay. Будем его через деревья раскачивать. Во имя Кинария! Эх, ложь, помнишь, как я тебе помогал бежать? Я готова. Ты вот так. Твой ход Наши воины вступили в приказ, Ой. поняла. Как я люблю Я природа. слышу голосы ломы богиня зовет что угрожает этим землям это роман тиранде во имя элуми такова воля богини. что-то не так Господи, нет, на путь. такова воля богини ты изменилась тиранда в тебе почти не осталось милосердия много веков назад я поклялась защищать эту землю, Малфурион. И я защищала ее, пока другие видели сладкие сны. Что ж, любовь моя, если годы ожесточили тебя, значит, такова воля твоей богини. Кто смеет угрожать нашим лесам? Не ну, Основная задача. Во имя Илл. Сейчас мы проверим, как это сделать. Запускаем птиц по Я гол. слышу голос Элу. Гол. Полетели голос. где через людей. Заходит в Готовы. Перенеть, короче. Я тут сразу против всех воюю. в шут. Так, ладно. Аж это роман. Ну, ворота только здесь. Такова воля богини. Немедленно. Во имя Илуны. О чем шумят деревья? Действительно, о чем? Богиня заехала. Что случилось а в М -м -м -м -м. Да будет так. Имя Генария! А ну, лугара! Во имя Лу. О чем м же нам деревня? Мы просто будем погрожать нашим лесам. Такова воля богини. Наша священная мечта, что вернена... Точно в цель! Наши войны с туда... Опрят номер один управляем обратно. Я слышу голосы луны. Что случилось в наших лесах? Ну шурки там так понимали, на меня носили. Отведай моего, как я. Аж это уроман. Закалимдор. А ну, дурак! Я слышу. Зачем ну, вот, Мне понравилось. Откъде же мой Охота неприятно. начинается. Приятно. Наши воины вступили в бой. В океанский завет. В окенарие. Конечно, отбился. За Калимдон. Привет. У славу леса. Ах, это роман. И, кстати, вот, не Вы, кстати, не на том, как было потрачено. Жизни невинных а Жизни могли пригодиться в реальной борьбе против нежити Почему это спор был? Мы сразу что случилось в наших лесах? Те же самая зорка, вместе выхлопучили. Движечь. Это неожиданно, бы это был быстрее, опять-таки напали. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что лесом? произошло? Закалим зорк! Богиня зовет. Здание готово. Большого дерево готово. А чем шумят деревья? Я готов. Так, давайте быстро упадем. Наши воины вступили ну, в город. Ну, там так же ворота. Покажи мне путь. Так, ну, короче. Я готов. Давай. Иди. Богиня зовет. Нет. Что произошло? Я оставляю слишком много следов. Будь осторожна, жрица. Эти леса, кишат нежитью. Ну знаю. Я готова. Уничтожь, чем загробника смерти, чтобы перед Я оставляю слишком много следов. Кто смеет угрожать нашим Нет. лесам? Впереди призраков они могут в ваших войнах порабощает против вас. Да будет. Что так. случилось вот в наших лесах? Богини зовет. Во, Во имя Айлу. Во имя Кенария! Что, Что произошло? Энурифа. А, о чем шумят деревья? Немедленно. О чем шумят деревья? Такова воля богини. Во имя Эйлу. Что произошло. Огромный селек Во славу Ленин. Немедленно. Огромный волк. Закалимдо, привет. А что это было? Что случилось, наш лес? Во имя Генария, что произошло? Такова воля богини. Что? Да будет Все? так. Надо, короче, кого-то вот там уничтожить Нет. для того, чтобы наши воины вступили в бой. Очистить лес. Да будет так. Что случилось в наших лесах? А ну, дура! Это все очень печально в наших лесах. За календор! Богиня зовет. А чем шумят деревни? Наши воины вступили в бой. Я слышу голосы Луны. Привет! Охотно. Я тоже слышу. Энурифа! Я тоже слышу голоса. Когда будет да. Ах, О чем шумят деревни? Кто смеет угрожать нашим лесу? Привет! Ах, ты пришёл? Богиня зовет. Что случилось в наших лесах? А, Охота начинается. Богиня зовёт. Вот так умирает свобода. Что произошло? С радостью. А а это не совсем. Жду приказа. Приказ Я поняла. Только Я сейчас у нас оказывается, это лечит тоже летает. Такова а воля снежища. богини. Ну, вот тут а ну дурак. Кто с ней? Что случилось в наших лесах? Нет, а сидит, это что произошло? С радостью. Кто смеет угрожать нашему лесу? Во имя Луны. О чем шумят деревья? О! Богиня зовет. Здание а готово. готово. Я слышу, Блин, думал, что я в бумаге. Блин, перепугался до нас. Во имя Кенария. Да будет так. Лес очистился. Немедленно. Шикарно. Надеюсь, когда-нибудь эта земля залечит свои раны. Надо идти дальше. Келью уже рядом. Я тоже их чувствую. Наша роща осквернена. Нашу рощу напали. Твой ход. Не проблем. Нет. Аванпост поглотила порчи. Древние сошли с ума. Они не заслужили такой участи. Ни шагу дальше! Владыка Тиходри приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. И мы с радостью выполним этот приказ. Жалкие уродцы. Мне невыносима даже мысль о том, что когда-то вы называли себя ночными эльфами. Наши воины вступили в бой. Что такое? Я понял, как, ж... голосовый... как же Как же и раунд устал такой. такой да, ну, и, и, и, сам, что делает, а? Не гоняй. Укажи мне путь. Так, я вижу, что нам опять, короче, нужно собирать пару отрядиков. Недостаточно золота. Для а, того, ну, вот, чтобы нам это сделать, нам надо. Богиня зовет. Золото. Наши воины вступили воля в бой. За Калимдор. Слушай. Какова воля богини. Я готов. А, как я, я люблю вся внимания. Богиня завет. Немедленно. во имя Кинария! Такова воля богини. <свист> <Эн -ли -па. свист> да будет так. <свист> Во имя и луны. А, как я Немедленно. люблю природу. Наш рудник почти истощен. Неужели сон притупил мои чувства? это Роман. Им Жду приказа. Тоже туда бегите. Недостаточно золота. Наши войны. Я слышу голосы Луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Кто угрожает Что этим землям? Я слышу голосы Луны. Я готов. А ну, дура! Во имя Ру. Да будет так. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Энлиха! <весел> Я един с природой. А это а. повар Роман. А. Такова воля богиня. Ну все, что нужно. Бурочку в деревянных полуздавать. Мечта. Просто мечта по покару. Во имя, Луни. Укажи сейчас. мне путь. Богиня Завета. Во имя Кенария! Богиня, Отступать. укажи мне путь. Такова воля богини. Это Роман. смеет угрожать нашим лесам. Что-то не так. Конечно, мог бы революцину игры? Вот тебе и не так. Еще хочу пару дряд. Я слышу голосы Луны. Ну, тут что а, не что угрожает этим землям? Кто смеет угрожать нашим лесам? я не достроил одного. А, наши войны вступили в покажи мне путь я, люблю Я слышу голоса ума. Я един с природой. Богиня зовёт. Немедленно. Приняемся. Неужели сон притупил мои чувства? Аж это роман. Я готова. Сейчас в любите стягни дерево пойдет дальше. Короче, это серия про путешествующее дерево. Что произошло? Как Наш рудник природы. истощен. Ну то есть. Богиня, укажи мне путь. А чем шумят деревья? О, все, всем укажу. богине зовет вот они долго идут это ужас какой-то двое ход иди помогай подруги Слово больше. Я не знаете, что еще забыл. Я же совсем не лучше. Как они сейчас? Брал. Недостаточно золота. Не превратиться. Наши воины вступили в бой. Ах, это Роман. За Да будет так. Немедленно. А ну, дура! Что, Что же угрожает эту землю? <свят> Закалим дот! Наши войны вступили в бой! Кто смеет угрожать нашим воинам? Энурифах! А ну, Во имя Генария. Мы уже почти торвались. Да будет так. За Что-то да. не так. Слушай, деревья к ней тоже будут Аштера Фаладор. Я ездил с природом. За Калимдор. Поторопись. Молись на рассвет. Договорились. Я подлилась отомстить. Аж это в роман. Давай. гляньте. Богиня зовёт. Я слышу голосы Луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. Во имя Илуны. Во имя Илуны. Yeah. Исследование завершено. Я я думаю, что надо будет с ними драться. Пробудитесь, друиды-вороны! Пусть ветра войны вновь запоют в ваших крыльях! Братья и сестры, ваша сила вновь нужна Калимдору. Близится роковой час. Мы в твоем распоряжении, Шандо, Ярость Бури. Теперь наш путь лежит в недра Земли. Мы должны разбудить друидов-хищников. Пишет на братья и сестры, но там я только что-то братьев увидел. Или сестры тоже были с бородами. Ну, будем разбираться в этом следующем видео. Ребятки, спасибо за просмотр. Всем пока и до скорых встреч.